Вагром, Всем, здрасте. И с с вами, вами Настя. Всем привет, с вами И Сегодня мы с вами едем на Тихоокеанский рубеж два. Два. Самое эпичное начало и самое эпичное конец. Короче, едем на Тихоокеанский рубеж два в кинотеатр на премьеру. Так Все, вот это начало. Сюда мы вот приехали вот этот фильм. Был этот кинотеатр. Сейчас Я мы просто... с вами Че -че. пойдем. Блин. Я представляю, с каким стыдом смотрятся в на с какие-то сторонние люди. Сливаемся с толпой. Сиди, сиди. Здесь здесь насчет Попер. чего? Да. Куда сейчас... Какие повороты будем делать? А. Но мы рано зашли, сейчас идем в кафешку. Всем привет! О, кстати! Окей, подписывайтесь на инстаграм оператора. <связать> на, а, на, на, на, а, о, на мой таран а, моей собаки все ссылочки будут. Да. Все ссылочки где-то вот тут-то будут и в описании вот, вот. на Instagram, а не. Икалиша. Вы что-то еще хотите сказать? Я мне уже, уже съемку заканчиваю. Мы тогда ехали летом, а теперь мы едем зимой. Весна. Да, Леша. А, смотрите, это, это весна, это, это тут уже эти поляночки, уже прям весенние, прям все, все зеленое. Да. Весна, это, смотри, а. идеальная весна, 23 марта. Ну она не спокойствуется, да ну говно. Хорошо, <свист> мы сейчас похавали, конечно, вообще круто. <свист> а, говори, что <свист> мы похавали, Жопа. Мы ели пиццу и ели картошку фри. Короче, на это тебе визиточка. Вот это, вот это не вот, надо планировать. Что... А, там <свист> бесплатно, <да>. <свист> по... надо... <свист> вкусную пиццу. Что нет? Да, ладно, окей. Это -то... зашибись. Пиццерия а, и суш сушерея, короче, Дига, возле кинотеатра Киева и студии Захара. Сейчас мы идем обратно в этот кинотеатр, короче, Короче, идем в кинотеатр смотреть. не надо мне снимать крупным планом. смотри, тут нет места, чтобы снимать тебя не крупным планом. что надо? 3 часа в 19 20 году. Не, позже. Я уже снимаю. В 19 или в двадцатом? Примерно на в 19 или Минимум 20 короче. Минимум 20-й, 20-й, Надо еще ждать, пока откуда. Еще 4-9 должен выходить. Это вообще логично. Это логично. Форсаж до 10-й части в гости. Я но большой дом его любит части, Владик, давай там свои впечатления, так, все, мы тут снимаем, мы ну, идите все. А ну, да, идем. Тихо, тихо. Вот, вот По, Прям под, темати под, под тематику видео. Короче, видео. Что можно о нем сказать? Аха, видео вообще. Фильм. Фильм. Пошел, ты нахер! Просто шикарный. Эмоции. Короче, советую посмотреть. Либо когда он выйдет, а где, либо снижение, когда, когда, не, знаю, знаю, когда, не знаю, знаю, сходите в кинотеатр. А это, это бомбезный фильм. Это настолько крутой. Я а просто хорошо. не знаю. Короче, советую. До свидания. Да, это точно будет.